Здравствуйте, можете пару слов сказать насчет э, отходов. Вы каким-то образом ну, разделяете мусор? Ну, да, никто не разделяет здесь да? мусор, да. Просто в один пакет да, скидываете? Да, в один пакет скидывает. А вы знаете для чего эти желтые контейнеры? Охренеть, я, я тут не живу, я. Прихожу. Ну вообще, по городу, для чего желтые контейнеры стоят, знаете? Не знаю. А, чтобы туда мусор, который перерабатывается, стекло, пластик, а. металл скидывать, ну, ну, ну. а зеленые для того, чтобы пищевые отходы и прочее. Ага. Хорошо, кто знает. Добро пожаловать в мир экологии. И сегодня будем с вами шариться по мусорке, точнее, в мусоре. Проблема заключается в том, что с некоторых пор в Астане устанавливают желтые контейнеры. Это конкретно для перерабатываемого мусора. Здесь вот написано. Сюда кидаем пластик, стекло, металл, бумагу и электронику. Все. Желтое для того, что перерабатывается, зеленое для всего остального. Вот, видите, стекло. Кидаем сюда. Для чего? Для того, чтобы на мусорном заводе... А давайте я не буду вам говорить, и мы сейчас с вами... Поедем туда, куда приходит весь этот мусор. С правой стороны у нас находится ячейка на 2 миллиона тонн, которая уже заполнена. С левой стороны новая ячейка также на 2 миллиона тонн, которая будет заполняться в ближайшие годы. Снизу находится геомембрана для того, чтобы все, что стекало, обезопашивало данный полигон и утекало как бы на переработку. И самое интересное, что э, этот полигон, он единственный в своем роде, потому что в Астане, в единственном городе в Казахстане, есть мусороперерабатывающий завод. Пойдем туда, посмотрим. Это городская свалка, самое что не на есть то место, куда со всего города Астаны скапливается и свозится мусор. Все пищевые отходы, строительный мусор, все здесь перемешано. И работают эскаваторы, люди, для того, чтобы это все расчленить, разложить раздельно по пакетикам, что-то переработать, что-то захоронить. Сегодня мы поинтересуемся вопросом, как это все будет перерабатываться и насколько город экологически защищен. Весовой начинается. Ага. Машина заезжает, вешивается, подъезжает сюда, Заезжает прям, вот сейчас видите, уже мусор сюда, уже мы ну, выгрузили машину. А потом уже дальше по двум линиям, вот две линии у нас работают, есть две подпитки. Вот сейчас на данный момент, вот подпитывают линии. А что делать, чтобы люди дифференцированно раскидывали мусор? Пластик в, общем, в одну сторону, стекло в мусора, это сейчас вот внедрили, сейчас по городу на левом берегу. Уже компания «Клин-Сити» уже установила где-то около более двухсот контейнеров. Они разного цвета, специально предназначены для раздельного сбора. И в Европе, в зарубежных странах это уже поставлено. Например, нам вот когда вот приезжают иностранцы оборудование свое, вот показывать, рекламировать, там объяснять, мы вот показываем свое сырье, вот наш народ, который вот собирает вот этот мусор. Их не оборудование просто-напросто вот под наше сырье, она непригодна. Давайте внимательно приглядимся к этому мусору, это все пластиковые бутылки, упаковки. Здесь лежит целлофан. Они уже отсортировали этот мусор, в ближайшее время сами здесь же на заводе э, переработают в гранулы, из которых впоследствии будут изготавливаться трубы там, или изделия из пластика. Э, это достаточно доходный бизнес, потому что все это бесплатно. Оплачивается только за переработку и в дальнейшем уже как сырье продается там сторонним поставщикам. Вы видели уже зона, откуда подается основное наше ТБО, которое да, занимается. Далее имеются две автоматические линии, на которых мусор проходит через отделение крупногабаритного. Это видите, да, картон падает в основном, да, только крупный мусор. Далее имеется у нас система, мы его называем доход, где отделяется органика. То есть органические отходы наши если. Они да. проходят, да, через глухов, у него имеются ячейки там 80 сантиметров. И все, что мелкое падает, уже отделяется на этом этапе. А как он определяет, что там еда или, к примеру, там мелкий? У пластик? него сетка стоит. И получается то, что, что меньше то есть по диаметру 80 сантиметров, оно сразу же отделяется здесь. Далее проходят только крупные части, ну не крупные части, можно сказать, пластиковые виды, картона того же. Бутылки. Дальше имеется у нас, вот она подается, это основная зона сортировки, вторая кабина, да? Здесь находится, вот смотрите, 8 видов контейнеров, в которые сортируются: пластик, ПНД, полиэтилен высокого, да, низкого давления, полиэтилен высокого удаления, полипропилен, ПЭД-бутылки, полиэтилен, трафталат, картон также. Они далее подаются на пресс, прессуются, а готовые продукции, ну, то есть сырье вы уже видели на входе. Всем привет! А вот если, допустим, они пропустят пластик, а потом она заново запускается? Там, да, есть дополнительные конвейератели, с которыми она дополнительно проходит. Там еще стоят люди, которые уже то, что они пропустили, они добирают. Вот видите, это, это контейнеры стоят под стекло. Стекло тоже мы собираем, продаем. Еда, да, она проходит через гроба, то есть, да, остатки а органические. Да. А... да, она пока на данный момент просто захоранивается. А строительный мусор? Строительный мусор мы не принимаем. Мы принимаем только ТБО, это отходы э, жизнедеятельности на жителей нашей столицы. Конечный итог, чтобы поменьше выброса, уже поменьше захоронений было на окружающую среду. Это самая вот, основная цель сейчас и наша самая основная задача а на сегодняшний Фархат, день. а вообще какие самые странные предметы в мусоре вы находили? Все есть здесь, все. Банально от носков, от предметов одежды до предметов интерьера. Люди бывало даже и кольца серебряные и золотые находили. Примерно вот весной, по-моему, был когда вот случай, когда мы здесь новорожденного ребенка нашли здесь, вот на зоне а, Как вы поступили? – Сообщили правоохранительным органам, приехали криминалисты. Дальше уже они по своей части уже отрабатывали. А. Вот это все сырье, которое мы сейчас, вот, например, картон, все это не перерабатываем, мы вот своим вот казахстанским компаниям отправляем. Друзья, то, что мы сейчас увидим, поражает воображение. самых грязных пластиковых бутылок, которые каждый выкидывает в мусорку, превращается в гранулы из пластика, из которых потом можно сделать все, что угодно. И это происходит здесь в Астане. Но самое основное здесь вся линия, вся. Техника должна работать на чистой воде. Сегодня только пакеты. Все попадается. Обувь, бутылки, пластика, э, этих мусорных, э, чего только нету. Гвоззи, палки, все есть. Все бывает. Все откидывает. А как вас зовут? Меня Лена зовут. Сколько лет? 21. Сестра мои работает. Я вместе с ней пошла просто. Она соседа. Как бы она у нас мастер. Перебираешь, запах, но ничего страшного. А зарплата нормальная? Да, хорошая зарплата, большая. После того, как пакеты полностью промываются, очищаются, потом они нарезаются вот на такую мелкую фракцию и в дальнейшем идут на переплавку. Друзья, я вам покажу кое-что интересное. Смотрите, вот это пластиковые черные гранулы – это те пакеты, те банки, которые каждый из нас выкидывает в мусор. После того, как очищается здесь, переплавляется вот в такие вот гранулы. В дальнейшем они идут для изготовления новых пакетов и новых пластиковых бутылок. Хотелось бы поразмышлять немножечко на эту тему, что вот в Германии лет 50-100 уже есть культура э, выбрасывать мусор раздельно. У нас, к сожалению, мы сейчас пока кидаем просто все в один бак. Но согласитесь, вот эти красивые женщины, которые работают здесь на производстве, да то есть на самом деле это достаточно трудная работа. И для того, чтобы подобное не происходило, для того, чтобы мы четко знали, что наши кучи не растут, мусор перерабатывается, экономика работает эффективно. Я думаю, каждому из нас необходимо просто разделять мусор у себя на кухне. Остальная часть у нас запрегетируется и вывозится на полигон. За счет этого полигон сохраняет свои территории и получается на... В небольшом участке можно складировать ну, много отходов. Что можно сказать, друзья, по поводу сегодняшнего визита на мусорный полигон? Город может спать спокойно. Мусор в сохранности перерабатывается. И, конечно, хотелось бы обратиться к нашим согражданам, горожанам. Для того, чтобы понемножку, когда устанавливались раздельные пластиковые контейнеры, мы с вами полностью разделяли этот мусор самостоятельно. Это позволит сделать экологию города чище. Друзья, нам всем хотелось бы жить в зеленом, уютном и экологичном городе. Но, к сожалению, борьба с загрязнителями природы продолжается. И следующее видео на этом канале будет посвящено именно свалкам строительного мусора за пределами города Астаны в Акмолинской области. Меня зовут Анир Берген. Подписывайтесь на этот канал. Увидимся!